Всем привет, меня зовут Алексей Вильнюсов и я веду свой блог о заработке Так, вот Мой заработок За последнее время Вот мой последний вывод Тут я держал его ноутбуком, чтобы Ветром не сдуло Тут, э, не знаю здесь Много еще, не считал Вот Это моя машина э, Вон машина моей жены